Сегодня на семинаре я расскажу, что такое фемтоскопия, как мы можем использовать методы фемтоскопии для измерения, для исследования взаимодействия между частицами и также каких успехов в этом, на этом поприще добили, добилась группа фемтоскопистов в коллаборации Алис. Для начала коротко обсудим, что собой представляет экспериментализм. Детектор АЛИС представляет собой набор детекторов, большая часть из которых находится внутри соленоидального магнита. Здесь в списке представлены детекторы, которые мы для фентоскопии, данные которых мы используем для наших фентоисследований. Это такие детекторы, как времопроекционная камера TPC, и внутренняя треков, трекинговая система, используемая для восстановления треков и вершин частиц и вершин событий, треков частиц вершин событий. Также для идентификации частиц мы используем детектор TPC и времяпролетный детектор TOF. Для определения центральности столкновения используются детекторы V0 и детектор калориметра ZDC, который находится вне магнита. И как вето-детектор используется калориметр ZDC и дифракционный детектор AD. Следует отметить, что, используя в сочетании информацию с этих детекторов, нам удается добиться прекрасной идентификации частиц, корреляции которых мы исследуем в своих анализах. Итак, что же мы можем изучать с помощью методов фемтоскопии? Во-первых, мы можем изучать размер и форму материи, которая создается в столкновениях ядер или частиц. Также мы можем с помощью чем-то методов уточнять параметры некоторых мезонов, измерять время эмиссии частиц и асимметрию эмиссии частиц, и также исследовать сильные взаимодействия между частицами, включая трехчастичные взаимодействия. Также я сразу скажу, что везде, где присутствует значок, логотипа нашего института, таким образом будут отмечаться Исследования, где для получения результатов принимали самое активное участие члены нашей группы и в коллаборации АЛИС. Итак, во-первых, самое простое, что мы можем исследовать с помощью чем-то методов, это источник излучающий частицы, которые создается в столкновениях либо в случае ЛХС столкновениях протон-протон, либо протон-свинец, либо свинец-свинец. В классическом определении, самом известном, корреляционная фемтоскопией называется метод измерения пространственно-временных характеристик области излучающей частицы, то есть материи, которая создается в высокоэнергетических столкновениях, благодаря корреляциям вылетающих из этой области столкновения частиц из-за эффектов квантовой статистики и взаимодействия в конечном состоянии. Поскольку такие взаимодействия происходят на расстояниях порядка 10-15 метра, то есть фемтометра, отсюда и возникло название корреляционная фемтоскопии. Чтобы численно описать эти корреляции между частицами, можно использовать в самом простом случае корреляции двух частиц и, соответственно, двухчастичную корреляционную функцию. В теории она определяется как соотношение вероятности найти две частицы с импульсами P1 и P2 в одном событии к произведению вероятности найти частицы независимо друг от друга. В эксперименте обычно мы исследуем отношение распределения по относительному импульсу пары, полученного для частиц из одного события, к соответствующему распределению по Q, и для частиц, полученных взятых из различных событий. В первых экспериментах по столкновениям электрон-позитрон было показано, что при малых относительных импульсах пары наблюдается усиление выхода частиц, как раз благодаря корреляциям между ними. И в простейшем случае, если в теории рассмотреть, что распределение пространственной таких частиц описывается простым Гауссом, то было показано, что если отфитировать простым же Гауссом корреляционную функцию, то ширина пика этой корреляционной функции на полувысоте обратно пропорциональна размерам источника излучающего коррелирующие частицы. Таким образом, с помощью фемтоскопии мы можем измерять размер этого источника излучающего частицы. А самый простой анализ такого рода фемтоскопический – это одномерный анализ, когда мы предполагаем, что источник, излучающей частицы, имеющий, имеет сферическую форму и может описываться одним параметром размера. В случае корреляции только благодаря эффектам квантовой статистики, мы можем модифицировать эксперимент, экспериментальную волновую функцию такой формулы и, соответственно, извлечь этот размер. В случае трехмерного анализа мы предполагаем, что источник имеет излучающие частицы имеет произвольную форму и характеризуется тремя параметрами размера. И в случае эффектов чисто квантосочистических корреляций можно отфитировать корреляционную формулу, функцию вот такой формулы и извлечь эти размеры. Также здесь есть параметр лямбда, который называется силой корреляции. И этот параметр является мерой хаотичности излучаемых частиц, и в идеальном случае, если частицы абсолютно хаотично излучаются, он должен быть равен единице. В реальной жизни этот параметр всегда меньше единицы, поскольку у нас есть некие нефемтоскопические эффекты, влияющие на измеряемую корреляцию, на измеряемую корреляционную функцию. Например, такие эффекты, которые возникают из-за неправильной идентификации частиц, из-за корреляции частиц, которые рождаются в распадах резонансов, и также из-за частиц, которые появляются из мини-джетов. А, конечно, в реальной жизни корреляционные функции никогда не имеют форму идеального гауса, поскольку на них оказывают влияние различные эффекты. И здесь я для примера показала, какие могут быть, как могут выглядеть реальные корреляционные функции. И видно, что на их форму влияют не только эффекты квантовой статистики, но также, например, клубоновское взаимодействие и сильное взаимодействие. Теперь рассмотрим в деталях, что мы можем получить, если анализируем корреляции частиц в рамках одномерного фемтоскопического анализа. Конечно, речь в первую очередь идет об источнике излучающим частицы. Один из самых первых анализов такого рода был сделан для корреляции частиц, идентичных частиц в столкновениях ядро-ядро. Для различных частиц здесь показаны пары этих частиц. И на картинке слева вы можете видеть радиусы источников, излучающих эти частицы, в зависимости от поперечной массы пары и также от множественности столкновений, от множественности событий. Видно, что радиусы спадают, во-первых, с МТ, и во-вторых, они уменьшаются с уменьшением множественности событий, то есть для более периферических столкновений радиусы меньше. Такое поведение размеров источника излучающего частицы хорошо согласуется с предсказаниями для материи, рождающихся в столкновениях, рождающихся в столкновениях частиц, предсказанной гидродинамическими моделями. И в этом случае такое поведение означает коллективное расширение материи, которая образуется в столкновениях частиц или яд. В картинке справа две показывают радиусы, извлеченные из корреляции бентичных заряженных колонов, в зависимости от для различных типов столкновений, в зависимости от множественности события Здесь показаны радиусы для столкновения в ПП, протон-свинец и свинец-свинец. И из этих картинок вы можете видеть, что как, в то время как радиусы для протон-протон и протон-свинец-столкновений лежат на одной кривой, радиусы для столкновений свинец-свинец, для тех же каонов, они отличаются от предыдущих двух, и они больше даже для самых периперических столкновений ядер. Это может означать, что коллективные эффекты, Материя, которая рождается в столкновениях ядер, более сильно проявляется даже для самых периферических столкновений, нежели это в случае столкновений протон-протон или протон-свинец. А также можно увидеть другой интересный эффект, что здесь он только примерно виден, потому что недостаточно еще статистики, ошибки большие, но тем не менее. Если рассмотреть столкновения ядер протон-протон при разных энергиях, то видно, что с увеличением энергии столкновений радиусы уменьшаются. Физически это может означать, что в столкновениях свинец-свинец, столкновениях ядер радиусы, точнее размеры источника уменьшаются, то есть создается с увеличением энергии сталкивающихся ядер более компактная и плотная система. А помимо, собственно, размеров источника, Оказывается, даже в одномерном простом анализе можно делать другие интересные исследования. Например, если исследовать корреляции неидентичных частиц, в данном случае это К0К-, то можно исследовать, попытаться ответить на вопрос о природе а аноль мезона. Является ли он тетракварком или дикварком? Согласно одним теоретическим представлениям, а аноль-мизон является тетракварком, поскольку э, при взаимодействии канолика-минус-мизонов, входящие в них странные кварк-антикварк не аннигилируют друг с другом, и итоговый аноль-мизон состоит из четырех кварков. Согласно другим представлениям, э, а мезон является дикварком, поскольку входящие в состав к минус мезонов кварк и антикварк странные, они друг с другом, и на выходе в а ноль-мезон всего кварка и антикварк. Каким образом с помощью фемтоскопии мы можем попытаться ответить на вопрос, является ли а ноль-мезон тетракварком или дикварком? Мы можем попробовать сравнить их силы корреляции силы корреляции для К0 к минус мезонов мизонов и для идентичных К-минус К-мизонов. Согласно простым рассуждениям, рассуждениям на пальцах, должно быть так, что в случае, если К0 мизон является тетракварком, то он при взаимодействиях К0 к минус мезонов будет отбирать на себя часть странных кварков и, соответственно, сила корреляции в канале К0-К минус будет идти частично через резонансный канал А0. И, соответственно, сила корреляции для К0-К минус мизонов будет меньше, чем для К-К минус В случае же, если А0-мизон является дикварком, то тогда в него не будут уходить странные кварк-антикварк. Они будут оставаться в К0 К-сами зонах. И, соответственно, сила корреляции для корреляции К0-К- к и к минус, к минус будет примерно одинаковая, их соотношение будет равно единиц приблизительно. На картинках внизу вы можете видеть, что если сравнить, во-первых, радиусы слева для корреляции идентичных каонов и неидентичных каонов, то видно, что они одинаковы в пределах ошибок в то время как сила корреляции заметно ниже для корреляции неидентичных КОНов по сравнению с корреляцией с идентичными КОНами. То есть измерения АЛИС предполагают, указывают на то, что анольмезон может являться тетраквартом. Помимо этого, в том же самом анализе, при анализе корреляции К0 К плюс К минус, можно уточнить параметры, а именно массу и ширину самого анольмизона. И было в этом же анализе показано, что эти масса и ширина соответствуют вот этому теоретическому предсказанию, где вот, вот ссылка на это теоретическое предсказание вставлена здесь на слайде. Теперь, учитывая информацию, которую мы имеем об 0 мезоне массу и ширину, если мы сделаем анализ теперь корреляции неидентичных заряженных коонов, мы можем уточнить, попытаться уточнить параметры F0-мезона. В случае корреляции К, -К минус, в них вносит вклад кулоновское взаимодействие между кОнами, взаимодействие в сильном, сильное взаимодействие в резонансном канале через А0 и Ф-0 мизоны. И также К-минус образуют фи что проявляется в виде пиков корреляционной функции. Итак, используя информацию, которую мы имеем об А0-мизоне, и э, фитируя корреляционную функцию приведенной формулой, также исходя из того, что радиусы, для э, извлеченные из анализа для идентичных заряженных коонов и извлеченные из анализа для К плюс К минус, э, должны совпадать друг с другом, поскольку нет физических причин, чтобы они различались. Мы можем из фита с, этой, с, этой, с помощью этой фитирующей формулы и извлечь массы и э, параметры связи для F0-мезона. Для начала были рассмотрены теоретические значения вот из этих моделей для F0-мезона, однако э, проведенный фит показал, что ни одно из этих значений, ни одна из этих, из этих пар значений не дает хорошего описания э, корреляционной функции. И, соответственно, эти параметры были оставлены свободными, и в итоге в результате ФИТА полученные значения для массы и ширины F0-мезона представлены здесь. И следует сказать, что полученные масса и ширина находятся в хорошем согласии с данными группы ПДГ по данным по всем частицам, которые представлены в этой таблице. Теперь, если перейдем к трехмерному анализу, фемтоанализу, то в данном случае, помимо исследований самого источника, размера источника, мы можем также исследовать его форму и еще измерять время эмиссии частиц из материи и также асимметрию эмиссии частиц. Также одним из первых анализов такого рода был анализ корреляции идентичных частиц в столкновениях ядро-ядро. И здесь на левой картинке вы можете увидеть параметры размеров, в данном случае три параметра размеров в трехмерном анализе, и для корреляции заряженных пионов, заряженных коонов и идентичных и нейтральных коонов. И вы можете видеть здесь сравнение с предсказаниями модели, гидрокинетической модели. И как видно из представленного сравнения, для хорошего описания экспериментальных данных, в гидрокинетической модели необходимо учитывать перерасеяние адронов в конечном состоянии, который описывается с помощью адронного каскада. Справа на картинке показаны те же самые экспериментальные данные, но представлены в сравнении с предсказаниями другой модели адронных взаимодействий EPOS-3. Но и в этом случае, хоть эта модель достаточно отличается от гидрокинетической модели, для хорошего описания экспериментальных данных необходим учет, опять же, перерассеяния адрона в конечном состоянии, как для пионов, так и для коонов. Помимо этого, из изучения в трехмерном анализе, фемтоанализе корреляции идентичных частиц, можно также получить информацию о времени эмиссии этих частиц и также измерить температуру материи, которая излучает эти частицы. И это было сделано также в этом случае. Как это можно сделать? Для этого нужно отфитировать компоненту Эрлонг, которая измеряет размер источника, представленной на рисунке, на левом рисунке формулой, полученной в рамках модели HKM, гидрокинетической модели. И в этом случае извлеченные температуры и времена эмиссии показаны в данной таблице в зависимости от множественности событий. И видно, что с уменьшением множественности событий для более периферических столкновений мы имеем источник, который, получается, имеет более низкую температуру, из которого частицы излучаются быстрее. Также время эмиссии показано на этой картинке в зависимости от множественности событий. Также если можно сравнить температуры и времена эмиссии в столкновениях для каонов идентичных в столкновениях свинец-свинец при разных энергиях, то было показано, что с увеличением энергии столкновений образуется более компактная и плотная материя, которая вымораживается медленнее. В дополнение к уже приведенным результатам, в рамках трехмерного фентоскопического анализа, но уже не идентичных частиц, можно извлечь асимметрию эмиссии этих частиц из материи. И это было сделано для анализа корреляции Пион-КОН. Здесь вы можете видеть на картинках результаты. В данном случае, чтобы извлечь время эмиссии, была рассмотрена другая компонента – радиуса трехмерного аут-компонента и из фитирования корреляционной функции. Была извлечена эта компонента и также асимметрия μ. Здесь, она, здесь эти два параметра показаны в зависимости от поперечной массы пары слева и от множественности события справа. Видно, что с увеличением мт опять радиусы убывают, как это было показано в предыдущих анализах. И э, также с увелич... видно, что параметр μ в любом случае он является отрицательным. Факт того, что параметр μ отрицателен, физически означает, что э, пионы э, излучаются ближе к центру системы, чем каоны. И также для, описания, для хорошего описания экспериментальных, существующих экспериментальных данных с помощью модели, в данном случае терминатор-2, было показано, что необходимо учитывать дополнительную временную задержку излучения каонов по сравнению с пионами и также радиальное расширение материи. Плюс необходимо, опять же, учитывать перерассеяние адронов в конечном состоянии. Здесь это, вот это вот приводит по точку. А теперь обсудим, каким образом с помощью чем-то методов можно исследовать взаимодействие между частицами. И в частности, можно попытаться с помощью методов фентоскопии и исследований взаимодействия между частицами ответить на вопрос о составе ядер нейтронных звезд. Всем известно, что нейтронные звезды представляют собой очень компактные плотные объекты с радиусами порядка 10-15 километров и массами, примерно составляющими 1.2-2.2 масс Солнца. Нам более-менее более, известен из исследований состав внешней и внутренней оболочек нейтронных звезд. Однако мы ничего не знаем о составе ядер этих объектов. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо найти или получить правильное уравнение состояния, описывающее эту материю. Или ответить на вопросы, из чего состоит эта материя и каким образом конституенты этой материи взаимодействуют друг с другом. Из существующих модельных описаний известно, что с возрастанием барионных плотностей такой материи, как показано на этих двух картинках, для примера, энергетически предпочтительным является рождение гиперона. И в данном случае можно видеть это в обоих случаях, которые на самом деле отличаются только величинами потенциалов используемых моделей. Из КХД, из квантовой промодинамики нам также известно, что кварки, входящие в состав мезонов и барионов, взаимодействуют друг с другом очень сильно при малых переданных импульсах. И, то есть находятся в состоянии конфаймента и при больших переданных импульсах практически перестают взаимодействовать друг с другом и находятся в состоянии асимптотической свободы. Во втором случае расчеты для таких взаимодействий очень простые, их можно делать с помощью пертурбативной КХД. Однако, если мы рассматриваем взаимодействия сильные на расстоянии порядка одного ферми, и переданных импульсах порядка одного ГВа на си, то пертурбативные методы КХД в данном случае неприменимы. И, соответственно, мы можем использовать различные методы, различные приближения для описания сильных взаимодействий в этих случаях. Один из таких методов включает в себя, на самом деле, некий класс моделей которые называются эффективными теориями, и где взаимодействие описываются между адронами посредством адронов. То есть адроны являются степенями свободы этих моделей. Другой вариант – это решеточное КХД, когда взаимодействия описываются, начиная с взаимодействия кварков и глюон. В обоих случаях есть некие свободные параметры, значения которых можно зафиксировать из экспериментальных, существующих экспериментальных данных. Например, такими данными могут быть рассеяние адронов друг на друге или эксперименты по гиперядрам. Недостаток первого подхода заключается в том, что при рассеянии частиц друг на друге практически невозможно создать пары частиц, взаимодействующие друг с другом, при очень малых относительных импульсах. Недостаток второго подхода в том, что трактовка таких результатов, экспериментов, таких экспериментов, модельно зависима. Поэтому в качестве альтернативы этим методам можно попробовать использовать фемтоанализ и особенно анализ, столкновений, анализ корреляций в столкновениях протон-протон и протон-свинец, поскольку в этом случае источники, излучающие частицы, имеют размер порядка одного ферме. И, соответственно, на таких расстояниях маленьких наибольший вклад во взаимодействие вносит короткодействующее сильное взаимодействие между частицами. На этом слайде объясняется коротко, каким образом это делается. Известно, что с одной стороны корреляционную функцию мы можем вычислить, если мы знаем, каким образом распределены частицы в излучающей материи, в излучающей их материи, и если в случае абсолютно хаотичного излучения на самом деле было показано, что мы можем использовать для этой функции S распределение по гауссу. И также, если мы знаем взаимодействие между частицами, которое можно описать в соответствующей волновой функции, и нашими коллегами из группы Мюнхен, Технического университета Мюнхена был разработан вычислительный пакет, который называется КАЦ, в котором решается уравнение Шредингера для различных модельных описаний сильных взаимодействий между частицами. Таким образом, мы можем вычислять с помощью этого пакета волновые функции. То есть, с одной стороны, мы можем вычислить корреляционную функцию, с другой стороны, мы можем ее измерить в эксперименте. И если мы будем сравнивать эти две функции из расхождений модели и эксперимента, или из, из их совпадения, мы можем делать выводы о качестве описания сильных взаимодействий и коррелируемых всех частиц. Таким образом, с помощью этого метода, во-первых, можно измерять двухчастичные, исследовать двухчастичные взаимодействия. Одним из наиболее ярких примеров такого рода является исследование корреляции протонов с гиперонами и протонов с сомикогиперонами в столкновениях протон-протон. На картинке слева вы можете видеть корреляционные функции, экспериментальные в сравнении с вычислениями, когда между этими частицами предполагается только кулоновское взаимодействие, это зеленые кривые, и когда к взаимодействиям были также добавлены сильные взаимодействия, которые были описаны с помощью решеточной КХД. И видно, что в обоих случаях взаимодействия сильные необходимы для достижения более-менее приемлемого согласия с экспериментальными данными. И помимо этого такое взаимодействие носит характер притяжения. На картинке справа показаны решеточные потенциалы, использованные для описания взаимодействия этих частиц. И видно, что для, при описании протонов с гиперонами взаимодействие носит по большей части характер притяжения, но при малых расстояниях между частицами содержит отталкивающую компоненту. В то время как взаимодействие между протоном и омега омегагетероном полностью имеет характер притяжения. И в модели в решеточной КХД, которая была использована для этих расчетов, также включается связанное состояние с энергией связи, связи примерно 2,5 мега. Мм. Из представленных сравнений можно сказать, что для случая протон-омега необходимо уточнение теоретического описания, что планируется делать с большей статистикой, которую планируется получить во время запуска LHC LHCRAN3. И также следует подчеркнуть, что на текущий момент данный фемтометод является единственным доступным методом для проверки предсказаний решеточной КХД для взаимодействия протон-омега. Также с помощью изучения, с помощью того же пакета КАЦ, можно изучать динамику связанных каналов для некоторых взаимодействий. На этом слайде, для примера, показаны взаимодействия антикаоны-нуклон. И здесь вы можете видеть корреляционные функции конкретно для К-П, К плюс антипротон корреляций в столкновениях протон-протон, протон-свинец протон и свинец-свинец. И с помощью этих корреляционных функций и, анализа, и их анализа изучалось взаимодействие в канале К-П с переходом в антиканоль нейтрон, которое проявляется в виде вот этих пиков здесь, во всех трех случаях. И, и было показано, что... В данном случае можно извлечь, выделить в, в отдельное слагаемое вклад всех связанных каналов корреляционной функции. И качество описания, теоретического описания, например, в этом канале можно оценивать с помощью веса омега. Принцип такой, что если теоретическое описание прекрасно описывает взаимодействие, которое приводит к данным корреляциям, то тогда мы можем ограничиться весом омега -прод, рассчитанным в, в, в теории. Однако, если нам не удается в этом случае достичь хорошего описания, то нужно ввести еще дополнительный параметр, параметр, который фитируется, омега строн. И, как мы видим из приведенных результатов, везде для хорошего описания корреляционных функций потребовалось введение этого параметра омега-строн, что означает, что киральная модель, которая была использована для описания канала перехода из К-П минус в антиканоль нейтрон, еще недостаточно хорошо описывает эти взаимодействия дополнение к этому можно исследовать новость на том же принципе трехчастичные взаимодействия между частицами. Первый анализ такого рода, который был проведен, это был чисто классический корреляционный анализ, не основанный на использовании пакета КАЦ и вычислениях для сильных взаимодействий. И были исследованы корреляции трех пионов, потому что теоретически, с точки зрения теории, мы можем анализировать не только двухчастичные корреляции, но также и, например, трехчастичные корреляции. И в данном случае корреляционная функция определяется по аналогии с двухчастичным случаем, за исключением только того, что в числителе содержится вероятность найти в одном событии три частицы с импульсами P1, P2 и P3 соответственно. И результат такого анализа, он, был, он представлен здесь на картинке слева, Показаны радиусы в сравнении, извлеченные из корреляции трех пионов и двух пионов. И видно из сравнения этих результатов характерное поведение опять радиусов ФП в ПП и протон-свинец столкновениях и их разница со свинец-свинец столкновениями, что подтверждает, что коллективные эффекты в столкновениях ядер проявляются Сильнее, чем в столкновениях: протон-протон и протон-свинец, даже при периферических э, столкновениях. И плюс э, также есть некая разница для радиусов, извлеченных из э, корреляции трех частиц, а она, ради, такие радиусы оказываются меньше, чем радиусы для корреля... извлеченные из корреляции двух пионов, что может означать не негаусовскую не форму. Источника излучающего пион. Также помимо исследований трехчастичной корреляционной функции можно выделить так называемый трехчастичный кумулянт и уже более детально без вкладов всяких не кем то посторонних сравнивать непосредственно кумулянты в различных э, типах столкновений, то есть протон-протон, протон-свинец протон и свинец-свинец. Для этого достаточно из экспериментальной корреляционной функции для трех частиц вычесть двухчастичные эффекты. Результат сравнения таких трехчастичных кумулянтов показан на картинке справа. Э, и видно, что э, в то время как трехчастичный кумулянт для протон-протон и протон-свинец и форма более-менее одинакова. Аккумулянт для столкновений свинец-винец отличается по форме от предыдущих двух, что опять же подтверждает, опять нас приводит к разнице в начальных состояниях, в материи, которая создается при столкновениях протонов с ядрами или протонов с протонами, в отличие от столкновения ядер. Наконец, с помощью фемтометодов можно попробовать исследовать трехчастичные взаимодействия, непосредственно уже основываясь на сравнении кумулянтов трехчастичных, на исследовании этих кумулянтов, чтобы ответить на вопросы: есть ли вообще эти трехчастичные взаимодействия, имеют ли они место быть между частицами, и если да, то какой характер они носят, характер притяжения или отталкивания. И вот это исследование, оно важно в том числе для того, как учитывать эти вклады трехчастичные в уравнении состояния, описывающее материю в нейтронных звездах. Поскольку в теоретических исследованиях было показано, что для описания многочастичных, многочастичных систем недостаточно использовать только двухчастичные силы. Из приведенных здесь исследований, здесь были сделаны исследования для корреляции протон-протон-протон и протон-протон-лямбда-барион. Слева для протон-протон-протон мы видим, что кумулянт отличен от нуля, и он является отрицательным при малых ку И это означает, что это означает фактически либо влияние, квантовой статистики для барионов она отрицательная либо отталкивающее сильное взаимодействие трехчастичное взаимодействие для этих частиц что касается кумулянта для протон-протон-лямбда бариона то здесь видно указание кажется все видно указание на то что этот кумулянт является положительным не знаю вообще. Нет, указки нет. Видно, что кумулянт является положительным, что может быть указанием на притяжение в этом случае между частицами. Однако, если проанализировать размер ошибок для этих точек, то в настоящий момент это только указание и не может быть надежным выводом. Для того, чтобы сделать надежный вывод, для этого взаимодействия нужно больше статистики и планируется с данного провести этот анализ э, с новыми данными, которые планируется э, собрать после перезапуска LHC, который сейчас идет. Помимо этого... Также существует много других интересных исследований, которые основываются на кем-то анализе корреляции частиц. И в частности, из того, что здесь, вот здесь они показаны в списке, здесь особо можно подчеркнуть, например, сильное взаимодействие с очарованными мезонами. И с помощью коллекционных методов можно даже попытаться исследовать взаимодействие материи и антиматерии, и даже механизм рождения легких ядер. Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что фентоскопия является хорошим инструментом для получения информации о горячей и плотной материи, созданной в столкновениях в высокоэнергетических столкновениях. Можно исследовать динамику этих столкновений. Также финтоскопия обеспечивает беспрецедентные ограничения на параметры моделей, описывающих адронные взаимодействия. Она позволяет исследовать трехчастичные взаимодействия, связанные состояния, потенциально, и также позволит, может позволить получить ограничения на уравнение состояния, описывающие материю в нейтронных звездах. Это все. Спасибо за внимание. Лена, большое спасибо. Нам открылась семинар как раз после большого перерыва, и он оказался очень удачным. И ты успела сказать очень компактно о тех результатах, которые были достигнуты или получены ранее и новые. И, в общем-то, видно, что это направление не имеет границ. А вот. теперь, если у нас есть вопросы, пожалуйста, в зале или те, кто онлайн, пожалуйста, вопросы. Вот. Лен, <связать> давай к первой прозрачке пойдем. Первая самая? Да, да, да. Там, где фентоскопия написана? <связать> <связать> да, что это такое? С этого начнем. Там же уже написано. Да, ну вот... Только я тебе... не на первом слайде, ну, вот, вот это, здесь. Ну да, собственно говоря. Ну, начнем с того, что вот у тебя тут написано, что у тебя есть и квантовая статистика плюс финал state interaction, да? Да. Но ты, как говоришь, здесь только про один источник. А теперь давай рассуждать, что, допустим, у нас есть много источников, и плотность их большая. Тогда подождите, ты... подождите, может быть, имеется в виду материя, которая звучит частицы? Она является источником множества ну, частицей. то, что она одна. Материя, она одна, а как вы ее можете... Очень просто, потому что она не может быть однородной. Это ты думаешь, что она однородная. А она флуктуации, поэтому у тебя источники могут быть разные. Поэтому у тебя, грубо говоря, так же, как в космосе... Вот, космическая у тебя есть фаны, флуктуация, не связаны с тем, что неоднородности были. То же самое здесь у тебя Поэтому, когда у тебя плотность большая, ты, по сути дела, за счет final stand interaction, то есть взаимодействия в конечном состоянии, которое ты потом где-то дальше называешь Это Перерассеяние-то и есть взаимодействие в конечном состоянии. То есть, как бы терминология вот хорошо бы иметь одно и то же. Там не совсем -то. Это совсем то же самое. Так вот, смотри, что тогда получается вот эти МТ-зависимости от множественности зависимости, если они выходят на одну и ту же асимптотику, когда у тебя растет МТ и когда у тебя падает множественность. Это означает, что у тебя могут быть вот эти источники, которые ты потом воспринимаешь при большой плотности, как большой источник, всего-навсего. И вывод, я пока не понимаю, к чему вы ведете. Я к тому, что у тебя не единая материя, а я тебе говорю, у тебя такая материя, очень флуктуирующая по плотности. вообще -то, тогда... материя, которая создается в предполагается, что в ней есть флуктуация. Вот. поэтому. Если уже в ней есть флуктуация. Поэтому за счет, я тебе говорю, вот этого взаимодействия в конечном состоянии, у тебя и получается, происходит. когда ты большие плотности смотришь, ты видишь именно единый объем, большой а не вот эти отдельные флуктационные объемы, которые тебе дают источник. Ну ладно, это вопрос это, это доказывать нам. Сейчас, Боря, подожди. Давай, да, потом... А, ты сразу хочешь ответить? Комментарий такой, что мы основываемся на гидрокинетических моделях. Вот то, что Елена говорила. Там, конечно, флуктации тоже вводятся. И Картинка там известна, что у вас сначала есть первоначальные взаимодействие, потом у вас есть поглядные плавные, который переходит во дроны, и потом от дрона, а, да. и все это кончается фриз-аутом То есть фризаут это есть тот размер источника, который мы нет. И он, именно он, именно о нем все время идет речь. То есть что значит это много источников? А, про нет, не про разные. То есть мы сейчас остались на некоторые модели. Она не одна. И на самом первом ходе. Когда делает пешка первый ход, он может и два раза. Теперь дальше, Лен. Пойдем. У нас есть вопрос, давайте по одному вопросу. у нас есть и зала, и вопрос. мы слушаем ваш вопрос. Здравствуйте. Хороший доклад. Спасибо. Я хотел а, вот к А0. Можно? Можно? прозрачку? Вот слон. Вот вы а, да. там да, а, да. сравниваете Сколько размеры, полученные, здесь, собственно, здесь, да, из двух да? разных методик. То есть вот эта да. методика... Идентичных частиц, ну, методика да, не идентичных да, да, частиц. Да. Вот да, а, да. это ходит насколько тут. это правомерно, да. и да. насколько доказано, что да. вы имеете право вот, сравнивать да. эти две, ходит, собственно говоря, разные величины. Слон и по горизонтали, и по вертикали, как в воде. Дело в том, что методика, которая используется для вот. анализа этих корреляций, она одна и та же в обоих <с случаях. Используется даже более того, одна и та же модель описания взаимодействий для этих частиц. То есть методика, одна и та же, экспериментальные данные одни и те же, поэтому... Не, не, я имею в виду... Цель – побить короля соперника экспериментальные данные, конечно, одни и те же, но э, сам метод получения вот этого размера он разный, он раз, основан на разных. и даже модель. Это используется в данном случае подход Ленинского для описания и там и там корреляции этих каонов. То есть да, но, но, но в случае идентичных частиц у вас там идет интерференционное измерение. Да, и это очень. А, в, да, а в, в случае с неидентичными частицами вы используете просто сильное взаимодействие. То есть вы разные процессы даже используете для того, чтобы получить размер. И насколько вот эти полученные размеры совпадают? Там вот там есть сильные взаимодействия, они одинаковые, это раз. А вот это вот, как вы говорите, интерференция, это тоже все учитывается в модели. То есть это есть, об одной и той же модели учитывается эта интерференция. И в самих вот в анализе, на который приведена ссылка, об этом говорится, как она учитывается. А вот не могли бы в двух словах мне сейчас объяснить? как? Ой, нет, там в двух словах так не объяснишь. Там формулы, там просто пишутся именно формулы, что смотрите, в этом случае мы пишем так, в этом случае пишем так. То есть прям там формулы приведены. То есть вы считаете, что результаты, полученные этими двумя разными методиками, можно с друг с другом сравнивать? А, ну, по крайней мере, мы в коллаборации с нашей группе да, пришли к этому выводу, поскольку, ну, то есть у людей возражений не было до сих пор. Вот, и согласно, естественно, представленному, ну, представленному, детально описанному анализу. Но на самом деле я бы посоветовала вам просто по ссылке вот пройти по этой и посмотреть, там прям в деталях обе формулы для анализа идентичных КООНов и неидентичных, они прям представлены и обсуждаются, в чем их разница. Спасибо. Да, вот, у нас еще есть один вопрос от Олега Теряева, он как раз на связи. Пожалуйста. Да, да, спасибо. Скажите, пожалуйста... Погромче, Олег, погромче. Вы обычно ну, да, стараюсь так сейчас лучше слышно? Да, и... да, лучше. Вот, хорошо. Вот вы показали результаты для разных компонентов, да? И импульса Ку, и соответствующих, значит, компонентов радиуса, ну, характеризующих форму. Форму, там, среднюю форму, скажем, излучающей области. А вот вы знаете, а вот вот какой вопрос: Ведь на самом деле можно сюда добавить помимо, ну, скажем, компонент диагональных, куда входят квадраты соответствующих компонент импульса, добавить не диагональные, куда входят произведения этих компонентов. И эти не диагональные компоненты вкладываются в корреляционную функцию несут информацию о вращении среды. Вот, вот э, такого рода анализ, э, ну, э, когда-то он проводился, а вот, скажем, э, могла ли можете, Дубнинская группа к, к этому подключиться? Потому что действительно вращение среды, это то, что связано с поляризацией, это связывает, ну, условно говоря, две, два, разных, два разных аспекта физики, столкновения тяжелых и Дело в том, что в самом начале, может быть, для энергии 900 ГФ столкновений, для пионов, пытались сделать такой анализ. Именно для корреляции пионов, я помню такую работу, польская группа делала. Но после этого как-то вообще вот эта тема немножко подзабылась в группе с кем-то в ВАЛИС. На текущий момент никто таким анализом не занимается. И а я простите, могу сказать, что мы вот, тоже вот, пока это не обсуждали. Мы занимаемся пока другим техническим. Вот, то есть это, конечно, можно рассмотреть, но мы пока не обсуждали. Вот вы знаете, в связи с интересом к поляризации и к подготовке измерений поляризации и на МПД, на, и на вот мне кажется, это самое время об этом вспомнить, может быть, посмотреть не только пионы, поскольку это значит область, например, поскольку поляризация измеряется для для лямды, ну вот может быть там для странных частиц, вот вы смотрите там для, для колонов каонов, может быть вот такие вещи для каонов, ну так можно подумать, что именно было бы целесообразно измерять, но в общем это, по-моему, интересное интересное направление. А, я поняла. Я сказал, связывающего связывающие, ну две разных два разных аспекта вот физики столкновения тяжелых ионов, поляризацию, где есть вращение среды и как вот дополнительный такой, что ли, пробник этого вращения. А, я поняла. Спасибо. Спасибо за идею. Хорошо. Спасибо. Так, спасибо, Олег. У нас продолжаются вопросы от Степана, пожалуйста. Так, Лен, теперь давай пойдем вот там взаимодействовать. Вопрос, потом перерыв. Так, Лена, подожди. Пойдем к нейтронным звездам, и перед этим было там, что вот эта странность там появилась. Давайте я листаю, а вы мне скажите, где остановиться, хорошо? Ну, там, где ты начала с гиперонами взаимодействие. Дальше? Ну вот здесь можно остановиться. Вот, вот у где? тебя лямда П, видишь? Вот ну, а, для лямда П. Вот -п, да, есть. Да. Значит, вот если ты на эту картинку нанести ПП там или ПН взаимодействие, как ты думаешь, как она пойдет? Понятия не меня, как она пойдет. А я тебе говорю, она пойдет выше. И? Это означает, какое отношение это имеет к странным звездам. Ну, это, как говорится, ты можешь это тут обсуждать, а вот к нейтронным звездам не очень понятно. То есть у тебя да. система нуклон-нуклонная более связанная, чем у тебя система лямбда-нуклонная. Это вот почему есть проблема. Потому что дальше, вот если ты опустишься, вот теперь к нейтронной звезде, да? То есть, вот... Вы ну, вот, вот это, да. Вот понимаешь, чем отличается то, что происходит при столкновении тяжелых, и то, что происходит с нейтронной. Нейтронная звезда – это продукт эволюции. В начальном состоянии там вообще нету странности. Да, и тут же По... модель не показывает, что… А появляться... Поэтому вопрос, если у тебя лямбда-п меньше взаимодействия, чем нуклон-нуклонная, то с чего ты решила что у тебя будет лямда появляться, то есть странность. Это должно быть только в том случае, если это будет горячая материя. А в звездах, извини меня, материя холодная. А, Порога не рождения не лямбд Ну В моделях можно что угодно написать, но по факту нейтронная а, нет, звезда... Подождите, подождите в том-то том -то идея, что фемтоисследования, они же проводят проверку модельных представлений. Если просто будет расхождение с моделью, но ну, все, можно сделать вывод, что модель, допустим, ну, вот не поэтому Я как этим. раз и тебе говорю, что вот эти алям лямбда п есть, и, но ты не показала сравнение с ПП или НН там. То Потому есть, что по это был слайд просто для примера. Я же здесь не обсуждаю, какие конкретно берут там данные. Чтобы попытаться зафиксировать параметры, описывающие для модели, ну, описывающие ну, сильные хорошо, функции. Хорошо, ладно. То есть, ну, это только для примера, слайд. Понимаешь, тогда там это, есть получается другие... чисто модельные какие-то, кто-то какую-то такую модель придумал, что вот у тебя в нейтронах будут там лямбда появится, странность появится. Один из подходов, да. Так еще раз говорю, вот модели используются, но они используют горячие. Понимаешь нет, механизм? Нет, а все, горячего все, нету все, вещества в звездах. Степа, Еще раз говорю, нейтронная звезда холодная, она тоже такая же холодная. Они как... знают. Теоретики это знают, не хуже чем. Но степа! они степа! используют степа, это для нейтронных звезд. Это картинки, да. взятые из моделей для нейтронных ну, звезд. Какая а что есть такая? горячая материя, ее нет. Я говорю сейчас теоретики это знают. Значит, есть нет, нет. а их степа, А ты говоришь не нет. Нет. значит, степа. она рассказывает то, что существует ну, в мире по, -по моделям. Я понимаю. Теоретики представили модель. Они ее проверяют, имеют право. Правильно или неправильно. Ну, вот это они. ошибка, считать, что странность появляется... Только... Подождите, там кто-то комментарий делает онлайн. Да. Она, из температур... Она из плотности тоже появляется. Конечно, в бассейнке... Большинстве... Сейчас... А у него всегда тихо так, я это знаю. Сейчас. Олег, вы нас слышите? Это не Олег, я говорит. Слышу, это... Я слышу, но это уже сказано, что действительно, если... Как... Вас очень плохо слышно, Олег, вам надо да. громче. Степ... Степа заблуждается, считая, что странность появляется только из-за высокой температуры. Она из-за высокой плотности тоже появляется. И, конечно, гиперлоны в уравнении состояния, в нейтральной звезде, это очень активно развивающиеся области, вот там со звездами, там анома... аномально большой массы это связано. То есть это большая-большая наука. Конечно. И, конечно, это все, все присутствует. Да. да нет, ответа нету как раз. И на самом деле сейчас это идет и дискуссия. То, что Олег говорит, что... Дело в том, что большие плотности, тем не менее, если синтез элементов идет, извините меня, никаких там температур просто не может быть. Там начинается включаться давление, и давление меняет... Сверху. Еще раз говорю. какое давление, если большая температура, энергии связи у тебя не будет, и не будет ядер. Плотность – это не есть температура, это только для фермы газа. Степан, были ребята, ребята, ребята. лекции, вот человек из Сколково рассказывал, как при высоких давлениях, там какие-то астрономические, совершенно металлы становятся не металлами и наоборот. Это разные вещи. И здесь это вот такое же происходит. Правильно, потому что там эта диаграмма не учитывает того, что есть, так называемое, то, что мы доказали, есть холодные сверхплотные компоненты в ядрах. И поэтому, когда растет плотность, она растет, и конденсация совсем другая, она холодная будет. И нету там никаких больших температур для того, чтобы рождалась странность. Но мне кажется, мы сейчас ходим не в свою область. Значит, это область теоретиков. Значит, одни говорят есть, другие нет. Мы никогда не договоримся, есть или нет. Это надо смотреть модель конкретно, ну, надо ну, ее, ее изучать, и тогда ну, будет ну, понятно. А зачем мы будем сейчас... Если мы стали и окончать, тогда бы она не было. Потому что это наука, это поиск. Люди, как говорится, ищут. Но ну, Если Или теоретический я... поиск, значит, то, что здесь сделано, это еще раз говорю. Это можно посмотреть докладка Капишина, он тоже включает то, то же самое для, для Ники. Такие же вещи там используют для поиска лямбда. То есть это известная вещь, которая сейчас обсуждается. Не, не исключено с этой прав я ничего не говорю но это теоретическая часть зачем нам ее сейчас обсуждать Я думаю, что у нас вопросы появились. Мы попробовали на них ответить. Кто-то согласен, кто-то задумался. Я думаю, в любом случае это полезное как бы, замечание. У ну, как бы, каждого свои как бы, представления и знания и так далее. Но я бы хотела вот, спросить у Лены, знакомы ли ей работы группы «Атлас» о, тоже по вот эти корреляции в области большой множества. Эта работа вот Кульчицкий возглавлял, и я помню, мне показал эту работу еще, когда она обсуждалась, там был интересный вывод сделан о том, что вот как будто бы параметры радиуса остаются на константу выходят, а лямда где-то к нулю стремится. То есть и вот интерпретацию такому поведению было сделано корейского происхождения американским физикам, пробую вспомнить, Чукин, вот как Чукин по мере напоминает, о том, что когда у нас большая множественность, и вот этой пионы образует как бы и функция, сворачивается в одну, мы, в принципе, не можем определить размер системы, вот, и испускание как бы здесь становится зависимым. А вот при множественности как раз такое независимое испускание, вот как раз эти эффекты. Это как-то вот работа осталась незамеченной. То есть вот есть ли у вас возможность перейти на вот область, вы показывали на больших множество, и может быть вот эти поведения, коррекционные параметры, они как-то что-то покажут новое? Ну, дело в том, что трудности вообще, есть некие исследования, сделанные в Атлас, там мы видели, да, и, по-моему, но для нас трудность сравнения с ним, что они анализируют их другими функциями просто. Они даже экспериментальные функции коррекционные, коррекционные фитируют другими функциями. Мы, чтобы с ними сравниваться, мы должны фитироваться просто одинаково. То есть вот. разные, да. разные функции. То есть те же, те же самые лямбды, которые они извлекают, это другие лямбды, не такие, как мы <рекционные> извлекаем. Вот так. Ну, вот. Но я, я что хочу сказать: что мы, конечно, неплохо знаем атосовские работы. Но не Ключицкого. Может быть, он, они не были. но ну, я не знаю, там трудно определить, потому что это работает коллаборации. Значит, действительно, они смотрят в основном экспоненциальные зависимости, а мы смотрели гаусы. Хотя, хотя в работах, которые тут у Лены указывали, там делали сравнения. Переход от Гауса к экспонентам можно сделать. Делается это. И вот буквально вот в докладе Малининой, который делал специально. Там недавно, которые в ССР Там действительно для того, чтобы сравнивать с АПО, кстати, СМС тоже. Вот, например, вот эта вот работа с трехчастичными корреляциями, да? Вот в этой статье, где тут ссылка есть, вот эта, на самом деле эти трехчастичные корреляции анализировались не только с помощью фитирования ГАУСС. И вот там вот можно тоже посмотреть, например, здесь упоминается, с помощью еще экспоненты и с помощью фита Эджворс. И вот э, можно увидеть, что на самом деле там и радиус, и, и лямбда очень отличаются сильно. Вот. Но почему я привела это Гаусс? Потому что мы в своих анализах в нашей группе рассматриваем только гауссовые киты. За исключением там вот Люда Малина, она, она исследует пионы, она там рассматривала а, также читирование экспонентой для именно пионов. Но проблема э, с фитированием, если это не Гаус в интерпретации. Дело в том, что лямбда как вот мера хаотичности и как э, мера чем-то эффектов во всем, что мы меряем, она имеет и размер, вот этот вот, который как радиус да, источника, именно в теории напрямую он получен в соответствии только для Гауссового фита. То есть, как понимать, тогда вот этот R, что мы извлекаем из фита экспонента, нет прямой трактовки, что это есть размер источника. Поэтому мы, когда можно, предпочитаем Гаусс. Не только мы, на самом деле, действительно, это еще Позгорецкий, когда-то, у него основном рассматривался Гаусс. Ну и понятно, логически. А если вы берете экспоненты, что это непонятно, что это за форма? Хотя лучше, хотя экспоненты лучше описывает там. Да, по точкам лучше идет. Говорят, на на лучше. Да, то есть на самом... ну потом вы видите здесь, вот Вопрос, что при низких нож, вот он, самая низкая множесть там указана, да? Ну, вы видите, 10 там, 10 в такой степени. То есть мы спускаемся к низким множествам, и там тоже смотрим радиус. Естественно. И главная задача для нас была понять, вот зависит, от чего зависит вообще размер радиуса. Потому что при свинец-свинец он большой, по сравнению с протоном-протоном. Но свинец-свинец там... И множество брались тоже большие. И вот сейчас мы получили, Лена показывала, точку, где спускается к очень периферичным событиям свинец-свинец, и, и уже там радиус очень близки протон-протоном и протон-свинец. То есть получается так, что радиус зависит сильно, вот от вот самый источник, сильно от того, как, какая множественность там вылетает. Вот это, это вопрос, который ну, вообще в стадии обсуждения. Но вот здесь вот видно, да? что вот они, они подходят, и они близки становятся. Причем это для колонок. Для пионов там как раз отличие гораздо сильнее. То то есть для это, пионов это был вот этот анализ, который я еще. То есть то это есть. вопрос, который остается. Он требует, потому что всего вот, одна точка сейчас пионов. получена для колонок вот при такой малой ночь. Нам нужна статистика, которая будет на ЛС-3. Вы знаете, что трехчастичные делали на Делфи. Это Е плюс е Нет, я не знаю, но спасибо за это. То есть вот у нас работает Нелли Пухаева, это ее диссертация, так что ты к ней. Ну, фамилию, вот я ее знаю, да. Да, все. вот они, если... это как раз на Делфи они делали. Просто ты посмотри, mm -hmm. что у них там получилось. Потому что если вы там ПП, так лучше Е плюс, и минус тоже положить. Смотреть, как все. А, ну, мы посмотрим. Но только вопрос в том, что они использовали, какие формулы для своих, ну, вот для излечения корреляции. Если, допустим, не, не те, которые мы, то прямого сравнения не получится. Там еще вопрос. ...конечно, можно, сказать, послушать. Вот вопрос еще какой. Дело в том, что это известно, что можно в ПП отбирать события с большой множественностью. Да. И если сравнивать множественность на пару участников, ядро-ядро ПП, то ПП она может быть больше, чем ядро. Ну, да. Да. И поэтому, на самом деле, кажется, единственное, вот, что э, вот этих параметров в вашем ФИТе, которые есть, например, при ну, изучении, да, но, собственно говоря, это интересно. На да. самом деле, вот исследования, которые показаны, вот, вот эти все, вот трехчастичные, потом вот это все, многие из них сделаны так называем, для событий high multiplicity событий вот уже в ПП. Да. Вот. Но даже для них, вы видите, пока то, что мы имеем, ошибки большие. То есть очень есть, рассчитывают люди на ран 3, где статистику планируется в разы просто повысить и, соответственно, там получить более точный результат. Ну, вот. да, да. Это известно, что события это редкие, вот, в ну, да. э, большой множестве, но они, вот они особые, поэтому просто само по себе это кстати, интересно даже, не только там корреляция, а представляют интересы других характеристики. Ну, Миш, значит, действительно, это специальный триггер, который хай большие множества отбирает, и действительно, вот последние работы ПП – Сделано именно так. Причем там, конечно, на порядок или на два сразу увеличить статистику для этих множеств. Да, да. это, это очень интересно, потому что... Ну, не Толь... только, не только, всем Конечно, не конечно. Только. Потому что известно, например, это старые эксперименты Фермилаба, 735, -й. у них там энергия была не очень большая. Вот, но у них плотность множеств, которую ты показывал, достигла, достигла 20, в то время как на АТ достигает, где-то порядка там, шестерки, восьмерки, да, я сейчас не помню, в ну, разы существенно. Поэтому это редкие события, но чувствительный к особенностям вот этой среды, которая образуется в этих столкновениях, это, конечно, Ну да, чтобы интересно. в конце концов понять, есть там конечно. коллективность или ее конечно, нет. То да, есть. Да. Спасибо. Ну еще бы я хотел вот сказать насчет замечания Теряева, Олега, о вот, Сергей, ты понял, что, что говорил Киряев насчет поляризации? Потому что, конечно, Валис Алисе достаточно работ по паверидации лям, И по выстроенности, ну, например, там Касса Звездой и ромезона там смотрит выстроенность. Но это известно. Вот мы с Сергеем обсуждали это не раз и с Киряевым. Но я так понял, что он хочет смотреть поляризацию несколько другую. Я просто он тихо говорил, мы с ним, конечно, обсудим. А, я, я имею в виду, что есть способ увидеть вращение среды не по поляризации, а по корреляции. И, э, э, то есть, а, если вот, среда вращается, то возникает корреляция. Самый в самое начале с, да, с гаусом, который. Ну да, да. Самый, а, ну понятно, трехмерные вы имеете в виду, ну, ну, да, я Да, ну, все равно. вот, да, вот не важно. На самом деле. Ну, вот замечание это. уже было сказано, почему именно в таком виде, но, кстати, вот если смотреть немножко более широко, то под вот экспонентом квадратичная форма и происхождение R, на тогда у нас, значит, замечательная а матрица, но это такое вообще, в зависимости от того, что вы предлагаете, симметрии вот этого источника, можно, значит, разное предположение в диагональные, видите так, а если быть, значит, недиагональный член, про который он говорит, не канальные члены, они связаны значит, с прощением. Поэтому более сложно вообще заниматься более тонкими вещами. Поэтому... То есть, формула должна быть такая. более сложным образом. R, R, R, R, будет... Олег, вас не слышно, говорите громче. Я уже я знаю, на так, а сейчас слышно, мне кажется, я говорю прямо в микрофон. Но я, правда, тоже не все слышу. Сейчас слышно? Или, или... Я хотел сказать, что там в скобке должна стоять, значит, выражение. Ну, матрица, значит, какая-то, ну, условно говоря, матрица радиусов или квадратичных радиусов. И такая же матрица составлена из компонент импульса. И вот это более общая параметризация. Ее можно связать и с вращением. Вот. То есть это не поляризация частицы, а это как бы вращение самой среды, которая переходит потом в поляризацию частиц. Вот такой дополнительный пробник. Как слышно меня? Значит, значит, есть, я такое сделаю, может быть, замечание, в работах по пионам, там кроме вот этих диагональных, out, outside, side, long, long, там есть, там есть, но это о чем State, я и говорила, да. то, же, раньше. То, есть, то есть там эти, эти тоже рассматривались, вот эти компоненты. Я сейчас не понял, они были очень маленькие по величине. Да, были маленькие. По-моему, означает... пренебрегали. Но только, Олег, если это, это то, что вы говорите именно так, потому что, ну, может быть. Давайте мы это обсудим отдельно. Хорошо, хорошо, конечно. И, и скажу только, что вот это предложение, но ну, это предложение... Вот черный и сотрудника вот так смотреть. У меня есть немножко другие, другие предложения, как вращение извлекать из этих из этих структур. Может даже тогда не обязательно, даже не, ну можно строить некие произведения некие недиагональные произведения средних, а не средние от недиагонального. Да, я с удовольствием обсужу, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Это очень интересный сегодня семинар, активный, полезный. Я думаю, что мы продолжим эту активность дальше. Значит, я хотела напомнить вам, что у нас есть стипендианты, стипендии Маркова, Балдина и Векслера. Да, вот надо, чтобы они тоже выступили у нас на семинаре, пусть короткие сообщения, но им это надо как бы для зачета своего. Вот. Но если сейчас нет вопросов, давайте еще раз поблагодарим Докладчицу, вот, пожелаем ей успеха. Она очень активная. Большой материал нам, большой объем материал нам поставил. и понимает все, что тут делается. Вот. И на этом закончим семинар.